Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать самые выгодные и дешевые фьюзы нового, самого сильного легендарного питомца, а именно вот такого питомца, это получается у нас аксолотель, только глюкнутый. А для этого тпхаемся в локацию, в бич, идем в нашу фьюз машину, покажу разные методы фьюза, может быть какой-то получится, может быть нет, сейчас мы это с вами в принципе посмотрим. Значит, давайте начнем вот со старых питомцев, вот таких. Их нужно сразу объединять 12 штук. И нам, получается, выпадает вот такой золотой питомец, эпический. Вот, и так нам нужно сделать 12 раз. Ну, у кого много, в принципе, питомцев, можете так делать. Вот, также можно использовать вот таких питомцев, но это мы с вами сейчас проверим. Давайте сейчас быстренько вот этих объединим. Короче, нам нужно, получается, 12 вот таких золотых питомцев, которые нам выпадают. Также иногда может фьюз не получаться, просто тогда выберите других питомцев и получится у вас зафьюзить. Вот, как видите, не получилось. Иногда такая ошибка вылетает, но это ничего страшного. Просто еще раз пробуйте и потом получится. Так, уже 5 питомцев сделали, сейчас уже будет 6 все, готово, отлично. И получается еще 6 раз нужно зафьюзить. Конечно, это делается довольно долго. Так, одного забыл выбрать. Но а зато, в принципе, с них вы получите стопроцентный шанс выпадения самого сильного легендарного питомца. Так, все, 12 я уже выбрал. Остается, получается, 5 штук. Конечно, все-таки, я думаю, это не выгодно. Делать. Но если у вас осталось очень много старых питомцев, то можете зафьюзить их. Получается, чтобы сделать одного радужного легендарного питомца, самого сильного, нужно вот таких питомцев 144 штуки. А это очень много, чтобы одного сделать. Но получается, такое большое количество надо из-за того, что разработчик решил сделать очень... Большое различие между силой. В принципе, по идее, оно должно было быть небольшое, но он сделал большое. Из-за того, что очень большое различие в силе, из-за этого приходится тратить вот столько много питомцев. Так, все отлично. Последний раз зафьюзили. Теперь берем вот этих питомцев и фьюзим 12 штук. Как видите, выпал мне легендарный питомец. Самый сильный. Отлично. Получается, этот фьюз работает, можете использовать. Вот он. Так, значит, следующий фьюз. А, получается, нужно два вот таких питомца и одного такого. Пробуем. Как видите, тоже выпал легендарный питомец, самый сильный. а Следующий фьюз. Получается, нужно взять вот три таких питомца и зафьюзить. Как видите, тоже лего выпало. Отлично. А теперь попробуем... Четыре вот таких питомца зафьюзить. Тоже лего выпало. Отлично. Получается, уже мы посмотрели четыре метода. Как можно сделать вот эту лего. Так, вроде бы там еще один способ оставался. Давайте проверим. А, получается, давайте 8 штук таких выберем. Не знаю, получится ли или нет. Возможно, то, что не получится. Просто сейчас проверяю. Возможно, этот метод не работает. Так, взяли. Получается 8 вот таких Пэтов. Так, 9. На один больше случайно выбрал. Все, фьюзим. Ага, как видите, мне получается выпал уже радужный эпик. А, давайте тогда попробуем теперь 12 таких пэтов взять. Вместе вот с этими. У кого есть Dark монтери, вот таких питомцев. В принципе, скорее всего, их тоже придется 12 штук объединить, чтобы получить стопроцентный шанс выпадения нового легендарного питомца. Так, все отлично, я выбрал. Давайте фьюзим. Угу, пишет ошибку. Давайте еще раз. По идее, должно получиться. Опять ошибка. Странно. Так, давайте тогда сначала вот этих выберем, старых питомцев, только потом новых. Пробуем. И не получается. Странно. По идее, должно работать. Так, а если всех новых выбрать, а потом старых? Тоже не работает. Странно. Но по идее должно все работать. Не понимаю, почему не работает. Так. Угу. Ясно, не дает. А сколько у меня этих питомцев? Так. 8 штук у меня их. Ну давайте два таких тогда попробуем взять. Тоже не работает. Ну ладно, в принципе, не суть. Получается. Еще раз давайте покажу. А берем вот таких двух питомцев, одного такого. И получаем лего. Вот она у нас выпала, отлично. И еще раз четыре вот таких питомца берем и фьюзим. Так, опять ошибку дает. Чего-то странно, больно много ошибок кидает. Так, давайте тогда верхних попробуем взять. Все, отлично, получилось. И тоже Лего. Все четко. В принципе, вот такие вот методы можете использовать.